Десять лет назад мы создали компанию, которая стала разрабатывать эжекционные градирни. Внедряя их на различных предприятиях и совершенствуя свою разработку, мы получили достаточно много патентов на собственные разработки, как в области изобретений, так и в области полезной модели. Наши установки работают более чем на 70 предприятиях страны. Мы экспортируем их и в Белоруссию, и на Украину, и в Казахстан. Сейчас проявляют к ним интерес Германия, Китай. Более совершенные установки – это новейшие установки, это установки большой мощности для того, чтобы можно было работать в области крупной энергетики. Это ТЭЦ, это атомная энергетика. Ну а так мы занимаемся в основном не только разработками, но и внедрениями всего этого. Имея собственное производство, собственный технический отдел, монтажные бригады, производим оборудование для любой сферы. Наибольшая проблема – это проблема неплатежей не платежи а именно крупных компаний для нас как для малого предпринимательства для малого бизнеса это вообще убийственно суды затягиваются очень надолго получить деньги достаточно сложно а банковский сектор в плане кредитования для нас слишком тяжелый мы достаточно серьезно взаимодействуем с общественным советом Кировского района, участвуем в выставках, вот третий год подряд выставки малого бизнеса.